Приветствую всех на канале UAD, с вами Бакуменко Антон. В настоящее время у продуктов Adobe появилась проблема, когда окно нового документа открывается, но никаких настроек внутри нет. Я долго искал ответ, с чем связана данная проблема. И первоначально мне казалось, что она может быть вызвана антивирусом или защитником Windows. Но нет, проблема версионности программы Adobe. И у нее есть три решения. Давайте их сегодня разберем. Если вы столкнулись с данной проблемой, то первое решение достаточно простое в любой из программ Adobe. Давайте начнем с Photoshop. Мы открываем Photoshop и что нам нужно сделать это зайти во вкладку редактирования, перейти в настройки, зайти в основные и поставить здесь галочку на использовать прежний интерфейс новый документ. Далее нажимаем «Ок» и пытаемся создать файл. Допустим, нажимаем «Файл» — «Создать». Как видите, окно старого образца, но оно работает. Давайте попробуем то же самое сделать в иллюстраторе. Для этого откроем иллюстратор. Пусть у вас будет 20 или 21, может вообще 19 года, неважно. Итак, мы открыли иллюстратор и производим те же самые настройки редактирования, здесь установки, основные и находим надпись «Использовать прежний интерфейс новый файл». Ставим галочку «Ок» OK, и нажимаем «Файл новый». Опять же, документ изменился, его настройки, точнее вид его настроек изменился, но он отображается. И теперь давайте то же самое проведем в InDesign. Открываем InDesign, заходим в «Редактирование», «Установки», «Основные». Здесь ищем также подобную вкладочку «Показывать окно «Новый документ в старом оформлении», ставим ее и нажимаем «Ок». Теперь нажимаем «Файл», «Новый документ». И как видите, настройки работают, мы можем ввести свои данные, но окно старого образца. Если же вам не нравится вид старого интерфейса документа, то вам нужно сделать следующее. Давайте я закрою вот это вот все. Вам нужно зайти в мой компьютер, точнее в этот компьютер, локальный диск C, далее Program Files x86, здесь найти папочку Common Files, в ней зайти в папочку Adobe и вот в ней найти папочку под названием CEP. Данная папка отвечает за отображение фоновых процессов в программах PhotoDoc и, скорее всего, она просто не может получить соединение с Creative Cloud, поэтому нам нужно сделать в ней следующее. Заходим и видим здесь Extensions. Вот эту папку мы должны отсюда вырезать, вставить на рабочий стол и произвести запуск программ. Если же это не помогло. Тогда точно такую же папку вы можете попробовать найти непосредственно в программах от Adobe. То есть, допустим, вы установили Photoshop, у него есть своя папка. У меня это Adobe 2021, мы в нее заходим. Заходим в папку Photoshop, здесь находим Required, заходим и находим ту же самую папочку CEP папку Extensions, отсюда вырезаем на рабочий стол и снова пробуем запустить программу. Если же это не помогает у всех по-разному, то есть если данный метод не срабатывает, то остается третий, это просто переустановить версию вашей программы. Чтобы узнать, какая версия у вас стоит сейчас, вы просто заходите в программу, допустим, в Illustrator, нажимаете сверху «Справка» и выбираете «О программе». Как видите, сейчас у меня стоит версия 25.0. И если бы у меня не работало создание документа, то, наверное, мне надо установить версию 24 или 23. Поэтому в гугле мы вводим скачать иллюстратор 20.20 или 20.21 и прописываем версию 24.0, допустим. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Вы смогли решить свою проблему. Пишите об этом в комментариях, какой метод вам помог. Конечно же, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Спасибо за внимание. До новых встреч.